Друзья, добрый день, на связи Максим Петров. Сегодня у нас очередное видео, в среду было заседание ФРС, сегодня, соответственно, у нас планируется заседание совета директоров Банка России. Вообще, в принципе, больше хочется развить тему по поводу того, что происходит с ликвидностью. А, получается, что сейчас, вот в настоящий момент, а, мировые центробанки, ну то есть все посылы, на которых в принципе строилась моя аргументация, была связана с тем, что да, несмотря на то, что там вроде бы компания отчитывается пози позитивно, положительно, а несмотря на то, что идет какой-то рост экономики Америки, и многие смотрят на то, что Америка еще может вырасти там более чем на 20-30 процентов мало того кто-то ожидает там самый, самый, самую высокую фазу роста американского рынка ценных бумаг я бы сегодня наверное хотел поговорить о глобальной ликвидности и что мы по факту получаем то есть вместо того чтобы выходить из текущих проблем которые есть в мировой финансовой системе, центробанки очень много делают вещей, которые это усугубляют, причем они это делают так, они действительно уже ну, просто в трансе находятся, они не знают, что делать. Почему, почему я об этом говорю? То есть, с одной стороны, банки прекрасно понимают, что если они сейчас начинают хоть каким-либо образом ограничивать ликвидность, это тут же мгновенно сказывается на всем. Да? То есть, на стоимости всех активов это сказывается негативно. И они соответственно начинают падать что соответственно центробанкам не нужно это с одной стороны с другой стороны объем денег объем кредита который сейчас присутствует в финансовой системе чрезмерно высокий и соответственно вот какая моя аргументация то есть сейчас федеральный резерв заявил о том что да процентную ставку они повышать не будут а с осени прекратят разгружать собственный баланс и э, люди увидели и поняли, услышали, вернее, от Федрезерва, что будет дана ликвидность. Да, ребят, все это хорошо, будет дана ликвидность, вопросов нет. Но у меня возникает другой вопрос. Окей, хорошо. Давайте <coughs> предположим, что банки во спасение замедляющейся экономики снова начинают печатать деньги, да, то есть включенный печатный станок. То есть процентные ставки вы опустить не можете. Потому что в Европе они и так уже составляют 0%. А в Америке они составляют в текущий момент 2,5%. Соответственно, с 2,5% при падающей экономике это не будет каким-то сверхвысоким выдающимся результатом, связанным с тем, что это бы оказало какое-то значительное давление на рынок, чтобы он начал восстанавливаться. То есть вам надо существенное снижение, то есть опустить сразу на 3,5-4%. Да? То есть если вот вы так опустите процентную ставку, то это да, это прям встряхнет экономику, и она соответственно начнет расти после свала в рецессию, хотя вот именно ФРС и отметила в своем заявлении, что есть тенденция замедления мировой экономики, экономики Америки, роста безработицы в Америке. И что в итоге получается? Вам нужно откуда-то падать, то есть падать ниоткуда у вас процентные ставки не повышены, но в Америке повышено до 2,5, в Европе ставки составляют 0, то есть они опуститься не могут. Окей, тогда вы говорите, ладно, хорошо, у нас экономика начала сползать в рецессию, мы процентные ставки ниже уже опустить не можем, да, то есть мы и так уже на очень низких значениях находимся, давайте тогда предоставим рынку ликвидность через печатание денег. Окей. Начинаете печатать деньги, в принципе, по какому принципу и пошел ЕЦБ, да, заявив о том, что они будут печатать деньги. И что вы в итоге в этом случае получаете? Да? То есть давайте смотреть дальше. Хорошо, вы банкам предоставили ликвидность, вы напечатали деньги, и э, на эти деньги напечатанные купили там облигации банков. Банки получили деньги, очень хорошо. Что им с этими деньгами делать, да? то есть, что банки делают с деньгами, которые, которые они получают. Банкам их нужно куда-то разместить. То есть, зачем банку брать деньги, если он даже не знает, куда ему эти деньги разместить. Соответственно, куда могут банки разместить эти денежные средства? Ну, априори, они могут дать компаниям, они могут дать физическим лицам компании закредитованы компания закредитованы а <клышленный> и физические лица закредитованы. Плюс у вас замедляется экономика. Если у вас замедляется экономика, значит будет сокращение штата, значит будет, будут увольнять людей, значит прибыли у компании не будет. Если прибыли у компании не будет, значит кредиты ваши будут невозвратны. Если прибыли у компании не будут, значит будут сокращения людей. Да? И выдавать в этом случае кредиты достаточно высоко опасно. И что в этом случае получается? Получается, что да, если мы посмотрим всю цепочку, да, каким образом начинают деньги, напечатанные от ФРС, от ЕЦБ, доходить до конечного потребителя, то есть мы видим промежуточные, промежуточные звенья. Напечатали деньги, предоставили банкам. Что банкам с этими деньгами делать? То есть корпорациям они выдать не могут, потому что у них прибыль замедляется и уменьшается. И у них при всем при этом получается еще долговая нагрузка высокая, уже, уже высокая долговая нагрузка. Или дать физическим лицам, опять физическим лицам вы дать не можете, потому что вы сами прекрасно понимаете ваши ожидания, мировые прогнозы, что мировой ВВП замедляется. Что делать? Выдавать <coughs> невозвратные кредиты. Раз. Два. Когда печатают деньги, эти деньги не брать. Ну, правда, третий вариант. Еще есть какие-то спекулятивные движения, то есть направлять денежные средства на покупку какого-либо рода активов. Но они все и так стоят дорого, уже дорого по сравнению с ценой, которую за них нужно заплатить и ценностью, которую эти активы несут. И действительно здесь получается, что банки загоняют себя в очень серьезную ловушку, связанную с тем, что не предоставят ликвидность. Они вроде бы как не могут и дают сигналу рынку, что мы, ребят, ликвидность дадим. С другой стороны, люди воспринимают, что вроде бы как ликвидность дадут, а что с этой ликвидностью делать? Очень большой вопрос. Подумайте, пожалуйста, что делать с этой ликвидностью. Я думаю, что в любом случае выход здесь в каком-то достаточно существенном обрушении. И в первую очередь, когда происходит продажа всего-сли-всего, люди все-таки уходят в некие консервативные инструменты. И что бы там ни говорили, да, есть вероятность того, что рынки развивающихся стран еще могут порасти на вот этих новостях. Есть вероятность того, что может быть там еще как-то валюты развивающихся стран укрепнут, доллар немного ослабнет. Но для меня, вот, если я вижу такую стратегию, для меня вариантов кроме как сохранять сейчас денежные средства, сберегать их да, и накапливать долларовую ликвидность, никаких других вариантов ответов на вопрос не возникает. Вот такие мысли вслух. На связи был Максим Петров. Если было полезное видео, ставим лайки. Делимся друзьями, подписываемся на канал, задаем вопросы. Если видео не понравилось и считаете, что я несу а, а, какую-то ахинею, ставим тогда дизлайки и обосновываем свою позицию. Я за любые мнения отношусь к этому спокойно, принимаю. В споре рождается истина, как говорил Сократ. Всего вам самого хорошего. На связи был Максим Петров. До свидания и удачи.